Ну, вот смотри, дело до чего дошло. У меня, я, конечно, работал, книгу эту издавал я для того, чтобы мне продолжать свою работу. За счет этой книги я мог как-то осуществлять какую-то коммуникацию. Я в Россию съездил, расследовал дело одной общины, которую в наше, ну, не в наше время, а это где-то лет, наверное, около 20 назад, можно сказать, репрессировали в Сибири. Пасторю дали 10 лет, нам по 5 лет дали, обвинили их в жертвоприношении человеческом, что оказалось потасовкой. Вот я зачитал, а, я, значит, ездил к ним, расследовал это дело, потом в Конгрессе я зачитал доклад. Я смог это осуществлять за счет книги. Я реализовал книги в церквях, иногда у меня получалось, я за неделю мог на книге заработать ну, так на дело заработать, там, полторы-две тысячи. Но я все там выходные не мог, я же работал, у меня работа была, дженитер. По выходным, в основном, больше работа. но ну, выберу, когда там дети могут остаться, помочь за меня отработать с женой. Я тогда ездил в DC, там, еще где. Все, счет книги. Ну, были пожертвования, конечно, я не скажу, что не было, были, но на счет этих пожертвований много не разгонишься. То, сам знаешь, гостиницу сколько стоит отснять или э, в DC, тем более, самолет, проживание там и прочее. А если ездить там через каждые два 3 месяца, то это уже будет серьезно, но поехать в Россию там, или на Украину, это еще серьезнее. Я и на Украине был, и в России был Проследование некоторых моментов. Сейчас я это делать не могу. Вот поэтому у меня возможности сейчас нет заниматься этой деятельностью. Я имею в виду возможность в плане то, что я не в состоянии, я работаю драйвером, но Понимаешь сам, что такое драйвер. Да. По всей Америке день и ночь за рулем. Приехал домой, неделю побыл. Отошел. И опять в рейс. Ну, в 73 года это мне уже, конечно, тяжело, но выхода нет. Вот сейчас не то, что на деятельность. Я сейчас сузовшим представляю себе, когда я не смогу работать. Это для меня... Это, мне мать тоже говорит, а что ты будешь делать, у меня пенсия 306, 385 долларов, она на самом деле 500, но там за медицину высчитывают 140 долларов, там 500 чем-то. Вот я себе старость свою в нерабочем состоянии воспринимаю просто ужасом, но Дети, надеюсь, будут помогать. Но пока я вот работаю. Конечно, хотелось бы поработать в этом плане. То, что я, к чему был призван, что я могу делать. Это пока... Ну, хорошо. Что может, что войдет в состав новой книги? Ну, во-первых, я хотел закончить вторую книгу. О а чем меня, она будет? У меня многие спрашивают, когда вторая книга, когда вторая книга будет. Ну, я говорю, я вот наметки там кое-какие сделал, но я не могу ее закончить. Ведь просто книгу написать, ее можно написать там, ну, за 3-4 месяца, за полгода. Но это не книга будет. Книгу написать, она пишется как? Ты написал текст, там, воспоминания или свои мысли, что-то. Редактируешь, потом дал ей отстояться, как называют, да, дозревать. Потом поднял ее через месяц, через два, и ты уже видишь, где-то надо дополнить, где убрать их, где надо исправить. Потом еще ты отстояться. Лев Толстой «Войну и мир» 12 лет писал. Вот. Я вот эту книгу «Огненные трупы" писал два года, редактировал, что-то дополнял, что-то усиливал, что-то считал неважным, убирал. Но и то я вижу, там еще надо было над ней работать. Вот. А вторую книгу я хотел по архивам, и еще я хотел историю написать нашей миграции с той стороны, с которой я ее видел и где я проходил. Другие могут, конечно, с своей стороны написать то, что они видели, что они прошли. Но дело в том, что как бы ни было последнюю точку в вопросе исхода, пришлось делать мне.